Все то, что вы цените. В последнее время одним из самых популярных и оригинальных решений декорирования интерьера является электрический камин. Если вы думаете о покупке такого практичного и красивого изделия, как электрокамин, мы расскажем вам нюансы выбора, сделаем обзор популярных моделей и поможем принять правильное решение. Сегодня в магазинах имеется огромный ассортимент электрических каминов, разнообразных форм, размеров и различного технического оснащения. Во всем этом великолепии легко можно запутаться со своими желаниями и потребностями. Давайте разберемся в устройстве и технических характеристиках электрического камина. Его конструкция состоит из двух основных частей – очаг и портал. Очаг является сердцем электрокамина. В нем находится и устройство имитации пламени, и декоративные дрова, и нагревательная установка, и много других деталей и элементов. Портал или декоративное обрамление выполняет только эстетическую функцию и определяет, насколько гармоничное изделие впишется в ваш интерьер. Очаги, в свою очередь, делятся на два основных вида с двухмерной проекцией пламени и системой трехмерной имитации процесса горения. В первом случае язычки пламени проецируются на заднюю стенку очага при помощи конструкции извращающихся галогеновых ламп. Огонь получается плоским. Дополнительный объем топки может достигаться за счет использования подсвечивающихся искусственных дров. В целом такой камин смотрится живым и интересным. Второй вид очагов, называемые 3D-каминами, создают более реалистичную симуляцию процесса горения. Помимо световых эффектов, в очагах такого типа используются парогенераторные установки, создающие имитацию дыма, а также запах горения дров. Одной из основных функций электрического камина является обогрев помещения. Исходя из этого, данные устройства можно выбирать по мощности и по типу нагревательного элемента. Чтобы электрокамин производил достаточное количество тепла, необходимо выбирать модели, исходя из расчетов. 1 кВт на 10 квадратных метров помещения. Что касается нагревательных элементов, то они бывают открыты и закрыты. В зависимости от комплектации, электрические камины могут обладать дополнительными удобными функциями. Это, например, регулировка температуры, дистанционный пульт управления, звуковые эффекты потрескивания дров, таймер управления яркостью и многие другие. Если говорить о декоративном обрамлении или портале, то тут все зависит от ваших предпочтений. Можно выбрать классический камин с имитацией отделки мрамором или отделку под дерево. В современном интерьере будет гармонично смотреться стиль хай-тек. А в загородном доме лаконично впишется имитация отделки натуральным камнем. Конструкция собранного камина устойчива и безопасна. Она выдерживает достаточный вес. В ассортименте магазина «Порядок» представлены более 20 видов различных электрических каминов на любой вкус и кошелек. Также вы можете посетить сайт порядок.ру и купить понравившийся товар, не выходя из дома. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, следите за нашими новыми выпусками.